Всем здравствуйте! Меня зовут Ирина и сегодня вместе с вами поговорим о коте Шрёдингера. Ну, на самом деле, вы все с этим знакомы, это очень известный э, мем, это такая классная, милая штука, которую слышали все с детства. Но давайте мы сегодня поговорим об этом, как о способе понять э, большую науку, как о способе понять квантовую механику. Эрвин Шрёдингер знаменитый после своего кота физик вот придумал следующий эксперимент а, взял коробку поместил туда кота и а, а, радиоактивный атом который с вероятностью 50 процентов распадается а, а также ампулу с ядом если атом распадается то ампула с ядом разбивается и тогда кот погибает есть другая вероятность. Атом не распадается, ампула с ядом остается целой и кот жив. А, ну что ж, обычный, казалось бы, для нас эксперимент. Самое интересное, что это все происходит в коробке, и мы не знаем, что произошло с котом, а пока мы в эту коробку, собственно, и не заглянем. С точки зрения квантовой механики, кот жив и мертв в этой коробке одновременно. Но понятное дело, что с точки зрения классической механики, к которой мы интуитивно привыкли, нет такого состояния одновременности живости и мертвости. А, кот либо жив, либо мертв. А вот с точки зрения квантовой механики кот жив и мертв одновременно. То есть существует некоторая функция, которая описывает состояние кота как а, вероятность одного или другого события. То есть либо атом распался, ампула разбилась и кот мертв, либо атом не распался, ампула целая, и кот жив. В квантовой механике или среди субатомных частиц такая функция называется волновой функцией. И она описывает все возможные состояния, которые может принимать система одновременно. Ну что ж, Прежде чем мы продолжим рассуждать про кота, давайте мы еще про один эксперимент поговорим. Очень известный всем эксперимент, кто изучал в школе квантовую механику в университете, наверняка про него знают. Это дифракция электронов через две щели. Ну что ж, давайте начнем с самого начала. Представим себе а, свет. Ну, это волна. Мы все знаем, что свет – это электромагнитная волна. И при прохождении через две щели, посмотрите, пожалуйста, на нижний рисунок на экране у нас появляется интерфляционная картина. У нас с собой есть лазер и щели, можно попробовать желающими после этот опыт повторить. Но если мы возьмем не волну, не свет, а возьмем частицы, электроны, которые имеют массу, которые являются частью материи, и будем пропускать через две щели, мы, по сути, должны как пропускание, например, ядер, пушечных ядер через две щели, такие достаточно большие, и мы бы должны увидеть на экране какую картину? Ту, которая у нас на рисунке сверху. Но нет. Что бы мы должны видеть? А видим мы такую же практически картину, как если бы мы пропускали свет через две щели. Почему? Физики задумались. И есть а, первый вариант развития событий. Сказали, ну, возможно, в этом пучке электронов, когда они двигаются, они начинают там, друг с другом сталкиваться, а, взаимодействовать, отталкиваясь. И поэтому после того, как они там в этом пучке прошли, и им выгодно энергетически именно так распределить а, себя на экране. Что сделали? Стали пускать электроны по одному через эти две щели. И все равно увидели такую же интерференционную картину. Хорошо, тогда решили следующим образом, что электрон, он такой интересный, а у него траектория не прямолинейная, а он вид проход через одну щель, крутится, смотрит вид вторую щель, проходит через обе, и потом уже только отправляется на экран. Но эта версия тоже не нашла свое подтверждение, потому что электрон... А там, на экране мы видим и пустоты, и а, места, где много этих самых вспышек, а, что ну, то есть те места, где, которые были темные а, при одной щели, стали светлыми при двух щелях. Ну, достаточно странно и отвергает эту теорию. Тогда получается, что электрон одновременно проходит через две щели. Угу. Тогда получается, что а, как так-то? То есть он же превращается в волну, а потом, когда доходит до экрана, попадает на экран как частица. Тогда сделали следующий эксперимент. Ну, то есть мы знаем, что при прохождении, ну, то есть если мы возьмем два источника волны, мы видим, что интерференционная картина наблюдается именно такая, да? Тогда сделали следующий Эксперимент. Поставили детектор на одну из щелей. Вот вернемся, на одной из щелей поставили детектор, и а, получили м, следующую картину, что теперь уже, когда и, а, проходят все электроны через обе щели, мы видим картинку как сверху. То есть получается такая ситуация как будто бы электрон знает, что существует детектор и проходит через каждую конкретную щель, не превращаясь уже в волну. Превращаясь в волну. А, получается, что наблюдатель внес а, в измерительный процесс изменения. То есть уже наша система, электронная пушка, а, а, щели и детектор превра а, превратилась из замкнутой а, в систему с наблюдателем, с детектором. И получилось так, что а, на экране мы увидим уже картину не такую, как интерференция в случае прохождения, посмотрите, вот самая последняя интерференционная картина, а как если бы две отдельные щели давали нам картину, как смесь двух состояний. А вот состояние интерференции – это состояние суперпозиции, а состояние а, предыдущего вот интервенции, когда мы поставили детектор, это состояние смеси а, двух, состояние волновой функции при прохождении через а, экран. Угу. Надо бы разобраться. Причем эта смесь какая? Она взаимоисключающая. Если уж а, электрон прошел через одну щель, то он точно не прошел через другую щель. И это нам показывает, ну, понятно, интуитивно. А вот наша третья картинка. Я сейчас попробую. Вот лазером, вот видно, да, вот, интуитивно мы видим, ну, практически, как и должно было быть в классической механике к той, что мы привыкли. Теперь осталось нам понять и подумать о том, а что же такое те самые состояния, взаимоисключающие. Физики называют такие состояния запутанные состояния. Вот мы сейчас попробуем разобраться, что такое запутанные состояния. Здесь на картинке представлен один из способов запутать состояние фотона. Но мы сейчас попробуем запутать его немножко по-другому. Сейчас. У меня в руках две карточки. На одной из карточек а, есть кот, на другой кота нету. Сейчас я их запутываю. Они как будто бы две абсолютно одинаковые. И дам одному из вас вот одну из карточек. Поддержите, пожалуйста, не переворачивайте. Угу. И теперь а, смотрите, а, на одной карточке кот есть, на другой кота нет. Мы сейчас запутали. И сейчас, как только вы перевернете, мы узнаем ваше состояние. Соответственно, даже если я не буду переворачивать свою карточку, вы все узнаете и состояние системы, состояние вот что творится в этой карточке. Переворачиваете. Что у вас? А у меня нет кота. Ну, и вы все узнали, что на моей карточке уже изображен код. Такие состояния в классической механике будут называться запутанными. И рассуждения на эту тему проводили Бор и Эйнштейн. Это, наверное, один из самых а, глобальных споров физиков а, Бора и Эйнштейна. И он разрешился только буквально совсем недавно а, вручением в 2010 году Нобелевской премии, которая подтвердила, что на самом деле, собственно, Бор прав. Давайте вернемся. А о чем говорил Эйнштейн и о чем говорил Борн? Эйнштейн утверждал, что вот как мы с вами, когда запутывали карточки, мы изначально уже заложили тот факт, что как только вы откроете, то есть как только вы понаблюдаете за своей системой и откроете, перевернете свою карточку, вы только это состояние сможете получить, отсутствие кота. И это было нами заложено в самом начале, как вот при запутанности фотонов в предыдущем эксперименте. А Борже утверждал совершенно другое, что наши с вами карточки одновременно имеют состояние наличие, отсутствие кота, наличие, отсутствия, И у вас тоже наличие, отсутствия кота тоже происходит а, вместе. То есть суперпозиция двух состояний здесь и здесь. Вот. А, и тогда а, при наблюдении мы случайным образом у вас может оказаться код или его не оказаться у меня соответственно наоборот Вот. и эти две теории были прям таким камнем преткновения спора не только Бора и Эйнштейна, а и многих-многих других физиков. Многие физики говорили, мы не понимаем квантовую механику, это так сложно. Но а, квантовая механика давала а, и уравнение Шрёдингера, которого мы с вами смотрели недавно, видели его, вот, уравнение Шрёдингера тоже давало те результаты, которые согласовывались с экспериментальными данными на тот момент. И Тогда физики говорили, ну все, ну хорошо, принцип, который они назвали, заткнись и считай. Потому что а, все, что вот удовлетворяет этим уравнением, получаются результаты, значит хорошо, работает. Но многие физики а, признавались, что квантовую механику они не понимают. И а, благодаря поискам понимания а, а, доказали... Вот, кстати, вот доказали вот эти вот замечательные физики с разных стран, что квантовая механика подчиняется принципу Бора. То есть, одновременно за этой карточкой кроется и наличие, и отсутствие кота. То есть, представляет собой суперпозицию. Ну что же, а вот, кстати, а, а, тот самый мысленный эксперимент, который приводил Эйнштейн, а, он, как мы с вами с карточками, говорил, что я могу запутать правую и левую перчатку тут с вами вместе и отправить одну из перчаток на Северный полюс, а оставить другую здесь. И когда я открою коробку, например, с эм, со своей перчаткой, я узнаю, что она здесь правая, то на северном полюсе она точно окажется левой, и эта информация передастся мгновенно, что быть не может. А информация же не может передаваться по теории Эйнштейна со скоростью больше, чем скорость света. И вот этот парадокс как раз-таки и приводил в пример Эйнштейн, утверждая, что... Ну, квантовая механика ⁇ несостоятельная наука. Ну, вы знаете, наверное, что квантовая механика с специальной теорией относительности находится э, в некоторых э, недопониманиях, недомовках, которые до сих пор физики пытаются разрешить. Ну что ж, а вернемся к современному состоянию э, квантовой механики. Э, так вот, я сейчас вам рассказала немножко про квантовую запутанность. А эта самая запутанность позволяет создать множество интересных объектов для работы людей. Это квантовые компьютеры, квантовая криптография, квантовая телепортация. И это все реально существует. А, квантовая криптография сейчас используется даже в некоторых банках. К сожалению, а, невозможно использовать а, запутанные фотоны а, на больших расстояниях, потому что то же самое оптоволокно, которое сейчас используется а, в банках, а, для передачи информации, ну, и, кстати, наверное, многие из вас тоже используют оптоволокно в качестве интернет-связи, а, передает фотоны а, с потерей, ну, например, если бы мы хотели передать один фотон в Москву по оптоволокну, по-моему, нужно 100, 100 миллионов, и только один фотон дойдет а, до Москвы. Вот такие потери, к сожалению, в оптоволокне на данный момент. И как от этого классически, а, справляются это ставят усилители но усилители в квантов для квантовых частиц бы не работали потому что запутанное состояние влияя на одно мы бы сразу а, влияли бы на другое на другую частицу то есть а, для этого существует делают специальное использовать квантовую телепортацию так вот сейчас чуть-чуть буквально а, два слова про квантовую телепортацию а, это тоже абсолютно реальная вещь, эксперименты с которыми проводились и телепортировали электроны на расстоянии порядка 140 километров между двумя островами. Как действует собственно, квантовая телепортация? Если мы возьмем а, два запутанных электрона или а, ну, электроны запутываются не с помощью поляризации горизонтальной или вертикальной, как у меня а, было показано на рисунке, а с помощью поворота спина. А, возьмем два запутанных электрона, то есть если мы на один посмотрим и увидим одно состояние, то на другом, соответственно, будет противоположное состояние, то тогда... А, и возьмем а, какой-то электрон, информацию о котором нам нужно передать, который нужно телепортировать. Мы провзаимодействуем тот электрон, который нужно телепортировать с одним из запутанных электронов. Он Даст, выдаст свое состояние, соответственно, а, а электрон, который окажется на расстоянии, ну, например, а, вот у вас в руках, тогда он даст противоположное состояние, похоже на состояние электрона, не, не похоже, а точно отображение состояние электрона, который мы хотели телепортировать. Вот. А, и на этом принципе квантовая телепортация уже существует. Но чтобы эту телепортацию сделать для большого количества атомов, ну, я думаю, еще не одно десятилетие пройдет. Хотя, квантовые компьютеры по а, теории Мура а, должны уже прийти в нашу жизнь через лет 20. Вот. Ну что ж, и теперь вернемся к нашему коту. Ой, простите. Назад немножечко на одну страничку. Да, ага, все. Так, ну что, ж, вернемся к нашему коту. На самом деле, кот Шрёдингера нам очень помог. А, я думаю, Шрёдингер был просто талантливейшим человеком не только потому, что он этот мысленный эксперимент создал и уравнения и все возможные теоретические изыскания, а то, что он вообще взял кота в качестве примера своего мысленного эксперимента, потому что внимание людей а, к такому милому существу привлекло и внимание квантовой механики. И квантовая механика не является чем-то а, таким, что мы принимаем интуитивно. Для этого не нужны такие мысленные эксперименты, как эксперимент с котом Шрёдингера. А, и уже а, понимая, что код квантовой механики и жив, и мертв одновременно в нашей коробке, мы можем а, понять, хотя бы приблизиться к пониманию а, квантовой механики как науки. Вот, спасибо, Катан, и вам. А передавали сам электрон или информацию просто о Сам электрон невозможно передать, передать информацию о нем. Если бы, например, мы взяли несколько электронов, например, бы мы хотели телепортировать вас на, расстоя... на некоторые расстояния, тогда бы мы должны иметь устройство, которое бы считывало бы всю информацию о всех частицах вашего а, тела, а, и а, эту информацию бы передавали бы всем частицам, электронам, атомам, которые находятся в запутанном состоянии, и тоже должно быть достаточное количество для того, чтобы с вами провзаимодействовать, запутанное состояние с электронами и атомами, которые находятся, например, а, ну, в университете, а, тогда а, вы... И эта система запутанных электронов должны бы взаимодействовать. Ну, к сожалению, вы уже исчезнете, как физический объект, но зато а, там на некотором расстоянии... Ну, я думаю, что когда-нибудь это будет возможно. На некотором расстоянии атомы, запутанные с этой кучей атомов, другие атомы преобразуются... Такое состояние, которое точности повторят, повторит вас, как объект. Это справедливо для живых и неживых? А, ну, в данном случае, пока никаких изысканий живых и неживых, <laughs> кроме жив-кот или мертв-кот, <laughs> физики не проводят. Ну, пока мы можем говорить только а, при, жив или мертв классический подходя, то есть у нас нет других вариантов, либо жив, либо мертв. Это по отношению к коту. А как это будет при телепортации, к сожалению, никто не сможет ответить. Вот вы говорили про телепортацию, то есть вы в виду, что ну, вот, частицы да, здесь в одном месте, и вот молодой человек здесь и, То есть вместе, имеете в чтобы мы телепортировались, надо чтобы частицы преобразовались. Да. А вот э, в одном рассказе, я не помню, это была фантастика, там было такое, что телепортация — это перемена стали. То есть частицы, вот, молодой человек, да, он меняется местами вот, с этими же частицами. Ну, это, наверное, фантастический рассказ. Авторы могут все, что угодно нафантазировать. Но, а, но сейчас физики учитывают именно взаимодействие объекта, который нужно телепортировать, с запутанными атомами, которые взаимодействуют с этим объектом, а запутанные атомы передают информацию, соответственно, на расстояние тем другим запутанным атомам. Вот так. Время там никакой роль не играет. Все происходит мгновенно. Вот этот вопрос сразу по мгновенности, потому что когда то распространение звука он считалось мгновенно, потом распространение света не является ли это просто новым ну, видом скорости? Даже если мы говорим про передачу информации, о мгновенном передаче информации, состояние, да, это происходит мгновенно, но все равно преобразование, которое происходит с атомами, если говорим про один атом, то мы в любом случае должны будем передать информацию о тех... ну Мы же сканируем, вот сканируем объект. И мы должны еще помимо того, что мы передаем а, запутанность, мы еще передаем часть, какие необходимы атомы, туда. В любом случае это происходит с помощью а, электромагнитного волны, то есть с помощью света. И мы не сможем передать информацию быстрее, чем скорость света. Извините, а можно? Получается, мы условия, что мы передаем информацию, а не сами электроны. Да. Получается, телепортированный объект, он уже не является. То есть да. если мы телепортируем человека, это не тот человек это телепортирует. Это уже философия, философия. философия. философия. Ну, да, да, это уже то, над чем, наверное, придется задумываться, когда произойдет действительно телепортация не электронов, как сейчас, и фотонов, как уже используется, а уже более сложных объектов. что между теорией относительности и фантовой есть не стыковки, разногласия, а в двух словах нужно. Квантовая механика говорит, что при э, э, движении... Э, ну, я буквально тоже в двух словах. Квантовая механика говорит, что нет траектории э, частиц, но ну, это траектория электронов, например, при переходе с, а, а, с возбужденного состояния в основное. Нету как таковой траектории. А, и поэтому атом излучает только потому, что переходит ну, с возбужденного в основное состояние мгновенно, будем говорить, да? то есть переходит, меняет свою волновую функцию, вот. а, не, а, вероятность нахождения на том или ином, а, на той или иной орбите. А классическая а, электродинамика и специальная теория относительности говорит нам, что при движении с ускорением а, электроны должны излучать. Ну, то есть там на самом деле много таких вот а, моментов спорных и в релятивистской теории, и в квантовой, и в классической. На их стыке как раз-таки самое интересное. Ну, можно поговорить об этом в следующий раз.